Сынок, ты уже взрослый? Мы решили, что пришло время с тобой поговорить. Угу, а я думал, вы не мы. Да, давайте тупо грести бабло. Что еще от жизни надо? Хорошие грабли. Для мужчины порядок – это когда он положил вещь, и она там лежит. А вот если вещь перемещается, это уже не порядок. Краем уха слышу, как клиент, указывая на меня, что-то спрашивает у моей сотрудницы. На что она отвечает? Она… «Да нет, она здесь не работает, она здесь директор». Иногда, для того, чтобы сделать шаг вперед, достаточно одного пинка сзади. Полгода назад записался в спортзал, и никакого прогресса. Завтра схожу туда лично, узнаю, в чем дело. «Купи мне киндер-сюрприз, тебе 27. Нет, одного хватит». Она, «Сходим завтра в кино?» Он, «У меня девушка есть». Она, «Я твоя девушка, придурок обкоренный». Мой папа искренне считает, что Мэри Крисмас –